Итак, здравствуйте, друзья. К нам а, обратилась а, Екатерина, которая а, пришла к следующему запросу. Это, какой твой запрос. А, что тебя беспокоит? А, что хотел бы убрать из своей жизни? Меня весьма беспокоит мой страх сцены. Mm -hmm. а, при том, что я уже давным-давно занимаюсь музыкой, и с детства вроде все было в порядке, а в какой-то определенный момент я стала выходить на сцену и понимаю, что Дико волнительно, ужасно, начиная где-то в районе живота, начинается какой-то животный страх, mm -hmm. начинают потеть ладошки, вылетает весь текст из головы, и когда я сижу за рояль, я понимаю, что я совершенно не думаю о музыке, и только бы там нигде не сбиться, mm -hmm. и что меня начинают осуждать за каждой моей неправильной ноты, и чем больше я об этом думаю, тем больше избиваюсь. Хорошо. А где еще может, может быть у тебя проявляется это, вот это вот страх, вот это вот осуждение? Больше еще. нельзя. Исключительно, То есть у тебя задача сейчас конкретно избавиться от вот этого страха во время выступления? выступления. Хорошо. Где-то обращалась к кому-то, пыталась как то другим способом выписываться. Пыталась это. сделать что-то сама, начиная с каких-то элементарных тренингов. Uh -huh. Просто, грубо говоря, уговорить себя, что все хорошо, что я все могу, все у меня получается. Uh -huh. а, ну и вот дошла до медитации, когда перед выступлением просто выравниваю дыхание, и тем не менее все равно это не настолько эффективно, как uh -huh. это могло быть. То есть быть. есть что-то, что ты хотела бы убрать, что тебе мешает? Да. Yeah. Хорошо, тогда приступим. Стят глаза, сними руку. Сделаю приятный глубокий вдох. И на выдохе закрою глаза. Раслаблюсь, спущу ее вниз. Расслабься полностью. Полностью расслаблю. Когда отпущу вниз, мы распустим еще больше. Медленнее мягче. И вдваиваем расслаблен. В два раза в произнесении ослабляющихся. Расслабляйся еще больше. Расслабляйся больше и больше. С каждым вы Три. Чувствуешь себя в безопасности, комфортно. Слушаешь что, мой голос. Два. Три. С каждым счетом все более ленинги. Четыре. Погружаешься максимально глубоко, на Но этаж номер 1, находишься в этом месте. Итак, ты Где? Темно-синяя синяя форма. Квадрат. Квадрат. Угу. Один 1, 2, 3. Ты где помещение на улице? В каком возрасте? Я маленькая, не знаю. Что ты видишь перед собой? Что происходит? Я вижу людей. Угу. Чувство в теле есть? чувство страха. Есть. Что происходит там? Опиши ситуацию. Я ну, смотрят на меня и ждут, когда начну играть. Uh -huh. Рассказывай, что происходит там далее. Я сажусь за ровями, у меня дико. Uh -huh. У меня трясутся руки, и они мокрые. Uh -huh. что там было? Расскажи. Выгнали с в урок. Из-за чего? Из-за меня домашнего в домашнем mm. а Расскажи про ситуацию более подробно. не заниматься. Пришла на урок, не выучила mm -hmm. Чуть Участница наргалась. Хотела звонить мою ночью. У меня вообще сильно Ничего, было страшно. Mm -hmm. И сказал забрать вещью и уходить за нас. А что ты испытывала в тот момент? Какое -то чувство? Когда на тебя кричала участница? Стыд и страх того, что она позвонит мне. Страх тот же, который ты испытываешь, на стоит находиться одной. Очень похож. А где она располагается? Она чувствовала стыда, а, где она была у тебя? В теле посмотри. В районе затылка. Затылка, да? А что тебе в тот момент хотелось сделать? Спрятаться. Это также же спрятаться, как и при. Да. И она на тебя начинает отвечать, да? Она не кричит, она чуть-чуть понизила голос. А что ты испытала в тот момент? Боезд, страх? Страх в животе такой же, как ты испытываешь на экзамене или другой? Да, хочется как будто закрыться. Закрыться от этих громких звуков. Спрятаться. Да. Mm -hmm. а, то же самое чувство в животе присутствует а, страх или нет? Mm -hmm. Оно там ощущается как знакомое или как а, новое? То есть знакомое, как будто ты испытывал его раньше, уже, то есть ты уже знаешь, сталкивался с ним. Или же новое, как будто новое? Знакомое. Так, находясь на экзамене, ты испытываешь э, где-то внутри себя что-то подобное боязнь это вот, что он тебя повысит голос или нет? Впоследствии. Впоследствии, да? А чего? Потом будет стыдно. Если оно у тебя уже а, ощущается в четыре года как знакомое, значит было что-то ранее. Какая-то ситуация ранее. Мне почему-то приходит, что я что-то сделала, не очень хорошо, и мама ругается. Связано с этим возниканием чувства страха в животе. Один, два, три. Ты там? Что там происходит? Посмотри. Что, что появляется? Мама недовольна чем-то. Потому что я голос. Мама недовольна, сколько тебе лет там? Или, может, месяцев? Мне маленькая. Не, не точно вместе, а в месяц. Сколько-то лет. Совсем маленькая. годик два там примерно по Я что-то разбила. Ты что-то разбила. А можешь описать ситуацию? Вот ты за пять минут оказываешься до возникновения вот этой вот конфликтной ситуации. Один два ты за пять минут до развития ситуации. Опиши, что там происходит, хронологически, последовательности. А мыть посуду я кушаю. Mm -hmm. Я... Я разливаю что-то. С mm -hmm. осторожностью. Угу. Мама недовольна. Она не. Она не кричит, но недовольна. А как ты видишь, громко? что мама недовольна? Она Чего то решила. Она говорит. Я вижу, что она мимика. Сердитая. Угу. Сердита нахмурилась, да, на тебя? Да. Ты испытываешь там это чувство? Да. Оно ощущается там как знакомое или как новое? Как новое. Ты до этого раньше его не испытывала, да? Нет, для меня это что-то вне Скажи дальше, что происходит, мама нахмурилась, а что дальше с тобой происходит? Что мама делает? Я начинаю плакать. То есть ты увидела, что мама нахмурилась ты и ты мама, начинаешь? Мама не просто, ну она говорит мне что-то. натирает то, что я разбила. И мне не нравится то, что она в таком настроении. А ты можешь помнить, что она тебе говорит? Ну что, я должна быть аккуратнее. Принимай вибрацию этого чувства. И вместе с этой вибрацией начинай выражать все, что не выразило. Сделать. ничего не стесняйся, сделай все, что нужно. Да, и выйти просто на нужен. Этот инстинкт спрятаться, чтобы в котором ты скулу сдохли. То есть ситуация, когда ты маленькая, Катя сидишь за столом, когда да. ты разбила что-то на стол, и мама сердится, очень сильно вытирает. Входи в это чувство в страх в животе, да? Становись. Скажи, если раньше было сто процентов, сколько сейчас остается? Около шестидесяти. Около шестидесяти? Даже Хорошо. Сейчас а, входи в то, что остается, и понимаешь, что ты уже в безопасности, что все уже прошло, и будучи вот этим чувством страха в животе, сколько процентов сейчас соединяется, сколько остается? Двадцать. Хорошо. Катя, тебе снова а, около двух лет. Ты в ситуации, когда разливаешь что-то, и мама начинает на тебя а, хмуриться, так злиться, да? И возникает чувство в теле, чувство страха. Сколько процентов осталось? Ну, не возникает. Мне не страшно. Не страшно Процентов уже ничего не осталось, да? Нет, я не чувствую. Я понимаю, что они права, но это нет, ничего страшного. Mm -hmm. Все ошибаемся. Сейчас еще купаться. Мне кажется, в ситуации, когда а, ты находишься на концерте или на экзамене, одна, тебе нужно выступать одна. Вот ты стоишь перед сценой, один, два, три, ты оказываешься там. Расскажи мне, что происходит, что ты ощущаешь? Ты одна, сцена, экзамен. Сидят преподаватели, понимающие, зрители. Что ты чувствуешь? Что ты... Собранность, концентрация в сроке. Mm -hmm. Я знаю, что я сейчас зайду, и мне просто нужно показать все, что я умею. Mm -hmm. Чувства страха испытываешь? Mm -hmm. Нет, чувства собранности всех мыслей. Mm -hmm. Хорошо. Продолжай. Ты выходишь на сцену. Что ты чувствуешь при этом сегодня? Ты там, ты на концерте одна на сцене. Я фактически спокойна и мне просто нужно донести все то, что я уже сделала. Mm -hmm. Страх есть? Страха нет. Mm -hmm. легкое ощущение ответственности за то, что я делаю, но оно не мешает мне. Хорошо, будешь себя по-новому. Там, где ты нервничала, боялась, делала ошибки из-за этого, ты ведешь себя по-другому. Уже снова было полностью спокойно, комфортно. И с первой ситуации с мамой. Начинаешь двигаться вверх и позволяешь себе делать все что ты запрещала, боялась или по каким-то другим причинам не могла сделать. Делаешь это по-новому, позволяешь себе это делаешь. и хвалишь за то, что ты это делаешь. Ты боялась ошибиться, ты ошибись, похвали себя за то, что ты ошибилась, что ты позволил себе ошибиться и раскрыться дальше. Так вот идешь по всем ситуациям до настоящего момента. Есть та ситуация, когда ты оказываешься на экзамене или где-то на выступлении, на конце, соответственно, в филармонии где-нибудь. Ты выбираешь себе тяжелую тему произведения, начинаешь играть, и вдруг ты ошибаешься. И видишь, как твой преподаватель Сергей Георгиевич нахмурился и недоволен. Словно то ситуация с мамой. Когда ты разлила что-то, она также нахмурилась и начала. Жизнь, какое-то недовольство. Как ты реагируешь на это? Спокойно. У, -у, -у. тебя возникает какое-то чувство вот в теле? Нет, это спокойствие. У -у -у. Нет там ничего страшного. У -у -у. Как ты реагируешь на это все дальше? Я просто иду дальше не зациклюсь на это. Mm -hmm. Хорошо. А ты испытываешь удовольствие от выступления? Да. Yeah. Mm -hmm. Теперь, понимая, что ты можешь реагировать спокойно, комфортно, уверенно во всей ситуации, где раньше был страх. Ты можешь сейчас испытывать удовольствие Радость и просто счастье от того, что ты делаешь то, что тебе нравится. И не важно, что думают другие, главное что что ты можешь выразить себя. Угу. И в следующей ситуации ты будешь чувствовать себя спокойно, комфортно, уверенно, когда будешь одна сына или с кем-то. Катя, расскажи, пожалуйста, твои впечатления, как, что ты испытывала вот, когда только начала регрессировать вот, в детство, по чувству пошла в ситуации более ранее. Расскажи, как, как, как, какие испытывала эмоции, чувства и так далее. Насколько это было реально? Это было очень реально, это внезапно возникло как-то в, в подсознании, наверное, да? Uh -huh. Очень четко увидела нашу старую квартиру кухню, как мама стоит спиной ко мне, моет посуду. Сколько тебе лет было примерно? Вот, ну, примерно около двух. Вот, ну, Плюс-минус там, да, вот mm -hmm. какой-то. Вот. Но я вижу, что я сижу вот, такая маленькая, сижу за столом, кушаю, и зачем, то он с рукой. А в этот момент вот, это, вот этой частью переворачивается кружка, что разливается на стол. Mm -hmm. И вот этот вот... И я понимаю, что сейчас повернется мама. И я чувствую, что она вот сейчас, ну, как бы, uh -huh. ну, наверняка бы, но вот вижу ее э, нахмуренность и даже немного злобу, как uh -huh. мне тогда показалось. И она начинает меня повышать голос, и вот это чувство, когда страшно не хочется спрятаться, хочется что-то изменить, чтобы, чтобы так не случилось, как-то найти зону комфорта. Uh -huh. Вот, и после того, уже как э, проработали этот момент, я вернулась опять в это ощущение и понимаю, что э, все нормально. Если я только провела что-то, все окей. Ничего, бывает совсем. Ясно. Что там так расскажи, что там было? Что у нас еще? Насколько реально все были переживания у тебя? Очень реально. состояние Действительно реально, и для меня это было очень удивительно. Потому что вот я вот как, как будто тогда, как маленькая, uh -huh. э, как будто на самом деле находилась в, том, находилась в тот момент, в том месте, и слышу, что говорит мама, и, и все это происходит, и самое главное, начинаю ощущать эту вибрацию, скованность тела, uh -huh. и как именно начинает, что, что происходит у меня внутри, uh -huh. и как с этим справиться. И вот еще страх того, что я не понимаю, что это происходит, что это, что, почему сковывается и страх еще больше от того, что я не понимаю, что происходит? Uh -huh. То есть одно другое наслаивается. И... То есть мы нашли чувство страха, которое вот, э, мучило, мучило, надеюсь, что все сделали. Красиво мучило Катю на концертах, вот волнение это сильное очень, да. Мы нашли в детстве в, в два года, когда на нее ну, рассадилась мама, правильно? Да. Ага. Расскажи, пожалуйста, как вот изнутри вот это, это ощущало, вот это чувство страха об животе, которое вот э, тебя мучает на концертах, Как ты его ощущала, находясь э, в состоянии гипноза? Вот, а вот мы, энергия твоя? А, знаешь, вот, вот этот вот как будто сгусток какой-то темной, черной какой-то субстанции, угу. ну пусть это даже будет энергия какая-то, угу. а, оно как будто расходится по всему телу, и из-за этого получается дрожь. Угу. А после того, как вот, ты говоришь «отпусти», да, mm -hmm. вот делай все, чтобы отпустить эту энергию, ощущение, как будто бы я смотрю на это со стороны, mm -hmm. вот, как будто я вижу какое-то облако энергетическое, темное, и оно в рамках каких-то. Mm -hmm. Я наблюдаю за тем, как она выходит, распространяется вот как будто бы вокруг, mm -hmm. но… Она уходит, и я ощущаю это, что в теле ее как бы, она, она покидает меня, mm -hmm. и от этого становится легче, и в какой-то момент я ощущаю полную легкость и прекращение вот этой mm -hmm. вибрации тела. Напомни, пожалуйста, где возникало у тебя чувство э, вот этого страха, когда ты была на концерте, одном на сцене? В районе желудка, вот как-то mm -hmm. вот здесь. И там была эта энергия, как ты говоришь, да? Да, вот она оттуда исходила. Uh -huh. То есть не, не сверху, не снизу, не сбоку, а вот именно из центра. Uh -huh. вот, и она распространялась в разницу. Вот и был эпицентр, откуда она шла во всему, да. тело сковывала да? Да, да. Uh -huh. Хорошо. А Расскажи вообще впечатление, как, как вот от процесса самого э, терапии, вот этой, да, гипноза, как у тебя страшно, не страшно? То есть, боялась ли ты поначалу, после того, как ты это прошла? Какие у тебя выводы, может, из себя сделать и посоветовать людям, которые вот хотят, но боятся? Ну, вначале, конечно, страх, не то, что страх, а вот волнение, потому что ты не знаешь, что будет происходить. И чем это все может обернуться, и там, получится не получится, uh -huh. надо просто отпустить все эти мысли и просто следовать всем указаниям, что ты слышишь. Uh -huh. Почувствовать себя, почувствовать все, что с тобой происходит. На самом деле все здорово, находишь какие-то новые уголочки там в себе, еще те, которые ты никогда не открывал, uh -huh. Вот поэтому все классно, здорово. Н ни в коем случае не бойтесь этого, если хотите. Обязательно нужно сделать. Хорошо. Мы как, постараемся записать спустя какое-то время, когда у тебя будут вот эти концерты, записать уже твой отзыв после всего, как, как оно работает. Спасибо тебе большое.